Всем привет, дорогие друзья, на связи Elon, и сегодня я расскажу, как поменять уплотнительные резинки на пластиковых окнах, Когда они вышли, уже из строя и пропускают воздух, ветер, и в комнате очень холодно. Для того, чтобы было проще работать с окном, я его сейчас сниму. Сняли, значит, мои накладки эти пластиковые а сейчас нужно вот эту шпильку вот она шпильку сверху выбить чтобы она вылезла вниз и полностью ее вытащить вот. а здесь у нас просто скажем наконечник такой на котором висит окно так сейчас значит находим соединение резинки старый, Оно обычно делается наверху, вот здесь. Вот. И вынимаем. И так, значит, на неоткидном окошке у нас есть такой механизм, чтобы здесь вот просунуть резинку. Нужно вот здесь шестигранником просто повернуть. И она вот так сейчас вынимается. Вот, для того, чтобы было удобно, вот сюда, вот этот угол, просунуть под нее резинку, а потом поставим. Юра Мерлен приобрел вот такую универсальную уплотнительную резинку. Итак, уплотнительную резинку значит заменили. Все, где она стоит, у нас хорошенько, ничего сложного нет. Вот здесь в углах она конечно не будет просто вставать ровно в поле 90 градусов здесь она идет до круга, но все, всех остальных моментах вставляется в паз она прекрасно вот сейчас одеваемся вот обратно крепление и все, замочек закрыли, вот замок у нас закрыт все тут все стоит, все тут чики-пуки. Теперь ставим окно обратно. Вниз. Итак, все, окно мы обратно поставили. Теперь для сейчас нужно промазать и промазать всю фурнитуру. Это все фурнитуру металлическую, нужно все замки, все промазать того, чтобы все работало хорошо. Так что как-то вот так. Поэтому спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Дальше будет еще интереснее. Погнали!